Здорово всем! Это вечерний Владлен с Мариупольского направления. Наши войска продолжают активные боевые действия по штурму города. И я не буду говорить, зачистка идет полноценный штурм, уличные бои, противник сопротивляется, противник пытается разыгрывать какие-то гуманитарные катастрофы, но ничего уже его не спасет от возмездия. Всех, кто там в Мариуполе носит форму ВСУ, их всех убьют. Если они не служат, у оружие не сдадутся вот я в этом уверен я видел работу наших бойцов я сам три дня вот буквально мы были с админом, как вы уже знаете на передовой непосредственно в боевых порядках там было от противника 200 метров мы видели пехоту видели спецназ внутренних войск спецназ МВД это все это львы просто войны я вам скажу вот поэтому все будет нормально, шаг за шагом Мы э, отвоевываем Мариуполь э, Значит, вышел на, вышли на связь Ребята, которые воюют под Киевом Там тоже все хорошо э, Это русский добровольческий отряд Они быстренько пресекли всю партизану, пар, партизанщину В зоне их ответственности Они перехватили инициативу Да, они сейчас наступают за, Заняли оборону вот, Сейчас активные действия идут на другим направл, на, По другим направлениям Но у них там все хорошо, все бодрые Все на набодрированы Никаких там упаднических, пораженческих настроений Или чего-либо, уныния какого-то нету Никто в зоне их ответственности не проводит митинги за Украину В общем, все хорошо Вообще, везде идет нормальная боевая работа под Харьковым Киевом самое перспективное направление это юг, там везде русская армия наступает по всем направлениям, охватывая значит, Украину с юга. После значит, взятия Изюма, я думаю, будет открыта дорога дальше туда, на славянск карматорск Это, если ВСУ вовремя не отойдет, не примет меры, это будет один большой котел. Я смотрел, там Семен Пегов говорил Что Мариуполь там уже идут В районе Азовстали бои Но это чуть другая сторона от меня Поэтому я не могу уточнить что, Где конкретно там Идут бои, что там происходит Но знаю, что наши везде поддавливают противника В общем Мой прогноз, что в течение 70 дней Мариуполь падет Может кому-то хочется, это, чтобы это произошло Быстрее, но быстрее это точно не будет вот. Будет трудная Боевая работа, так что всем с Богом, всем на связи. До встречи.